Добрый день. Кое-какие интересные моменты я вам зачитаю из писем. На что нам надо с вами обращать внимание. Желательно понемножку знакомиться с учением живой этики, чтобы учение... Света, учения жизни постепенно становилось потребностью каждого дня на нашей жизни. В результате вот такого отношения к учению великий учитель советует наблюдать, насколько успешна будет вся окружающая жизнь у такого человека. При тесном общении, иметь в виду, с людьми, близкими по духу, нужно следить за взаимными помыслами, чтобы не отяжелить и не прерывать ток энергии. Многие учения советуют эту простую дисциплину. Но каждая книга должна наполнить человеку, ибо, к сожалению, не применяется людьми в жизни самое насущное, самое необходимое. Великие Учителя говорят, что для нас самое большое счастье для них, когда они могут иметь о ком-либо из нас полнейшую уверенность, как за себя. То есть когда они могут кому-то из людей полностью доверять там большая радость почему потому что среди миллионов сотен миллионов людей помощников у сила света практически нет понятно да нет у них помощников их очень мало а почему нет потому что каждый эгоист к сожалению, И он занят только собой. И все. Второй случай он может еще занят быть семьей. Это так называемый коллективный эгоизм. Во все времена непрерывно учение жизни от космических сил света, учение жизни, беспрерывно проливается на Землю. Невозможно представить себе земное, земное существование без этой связи с невидимым миром. Если бы не они, мы бы давно тут друг друга перерезали, перестреляли, перетоптали, с грязи смешали, ничего бы здесь не было. Если бы не они. Почему? Да потому что мы по своему прошлому существованию на предыдущей планете вот по этому прошлому мы хуже наших земных животных. Иногда вы слышите, что человек хуже зверя. Слышали такое выражение? А это потому, что мы животные были на Луне, а лунные животные на целую ступень стоят ниже, чем земные животные. Поэтому мы в своем зверстве хуже земных животных, страшнее. Понятно, да? Вот откуда такое у нас жуткое зверство может быть. Земное животное не способно на то, на что способен вот это двуновая зверюга. Если, конечно, зверюга пожелает быть. Так что мы, некоторые могут быть растением даже еще ниже, чем лунные животное. Но просто так прожигать свет, добро переводить на навоз. Либо можно быть лунным животным, страшнее, чем наши животные. Либо подняться до уровня нашего животного, либо быть выше нашего земного животного и стать человеком. А у нас же какие человеки бывают? Ну низкого уровня развития, среднего а высокого развития у нас очень мало людей, к сожалению. А если вы почитаете ну, вот Тайну Доктрину, где великие учителя говорят, что земное человечество сейчас находится в младенческом состоянии, оно не выбралось из пеленок. Но вот если взять все человечество вместе, оно все еще возится в материальных пеленках. Понятно, да? И никакой оно пока еще не гомо sapiens, это они сами себе такое придумали. Но все равно надо как бы аванс давать на будущее, чтобы все-таки наконец-то разум какой-то появится. Но, к сожалению, этот самый разум, а точнее ум, он также служит успешно, как силам зла и тьмы, как и силам света. Так что вот если бы не связь с невидимым миром, осознаем мы этого, не осознаем, понимаем, не понимаем, но без этой связи земную жизнь представить совершенно невозможно. Поэтому, если человек чего-то начал немножко понимать в этом плане, он должен все время благодарить силы света за все. За все абсолютно. За то, что у него тут есть возможность еще существовать и совершенствоваться. За то, что они прилагают колоссальные усилия, чтобы из животного состояния нас поднять до человеческого хотя бы. А нам же надо еще выше идти. Там же новые семь ступеней должны нас, нас ожидать. То есть семь сверхчеловеческих. Но вот уже прошли с вами три ступени, Духов стихий прошли на прошлых там, позапрошлых планетах. Три планеты, где мы проходили в стадии планетных стихий, духов стихий, как вот сейчас у нас проходит в тонком мире тоже, ментальным, огненным, тонком проходит, тоже элементал, духи стихии, манады проходят. Так мы с вами три ступени прошли. Четвертая ступень это Минералы, мы минералами с вами были. Понятно, да? Ну, не помните, так это, от этого, так сказать, совершенно не зависит от нашей памяти, там, принимать, не принимать, верить, не верить, нас об этом никто не спрашивает с вами. Это наше уже завихрение здесь. Потом растительное царство мы прошли. На той планете, которая была еще где-то до Луны, в этой Солнечной системе, эта планета была или где-то. Наверняка здесь. Потом Луна. На Луну уже она новая планета, по сравнению с той, на которой мы были с вами растениями. Появилась новая планета. Она была большая, больше, чем сегодняшняя Луна. Луна современная, мать нашей Земли, вот Луна-старушка. Она усыхает, все усыхает. Ну, знаете, как старички, вот уже там все тоже. Понимаете? Но еще не совсем она мертвая. А вот животными там были. А на земле, только на земле мы получили искру разума от солнечных духов. Они нам дали искру разума. Лунные не могли нам дать. Они нам дали только астральное тело. то что мы Астральное тело с вами развили у себя именно на Луне, и сейчас надо от него избавляться. Так вот, каждому надо разобраться будет. То, к чему вот, эти вот это время вот вы занимаетесь, это вы только еще слегка прикоснулись к океану, к космической мудрости, слегка, чуть-чуть еще много придется над этим работать об одном и том же придется много вам читать и говорить об одном и том же, потому что личность наша, она еще состоит помните, да, вон, схема ваша личность, временная смертная это тело тонкое тело, ментальное тело четыре элемент энергетическое тело. Вот таких вот, это все называется личность, временная и смертная. Таких личностей у каждого было очень много. Каждый раз при новом воплощении новая личность. Правда, с остатками старых личностей. Потому что каждый свой собственный родитель. Понятно, да? Не физические родители, у каждого из нас родителям являются, а мы сами. А эти родители, они только немножко нам помогают получить скафандр. Они, правда, могут помешать хорошему получению, а могут способствовать. Понятно, да? Вот мать ребенка носит, где-нибудь там испугалась, упала, понимаете, еще какое-нибудь событие случилось, нехорошее. Все это немедленно отразится на формировании, на формировании именно тонкого астрального тела, в первую очередь. Поэтому женщин в беременности нужно держать в особых условиях. Никакая мерзость там и прочее, прочее, не должна входить никак, ни в уши, ни в глаза ее. Прекрасная музыка, высокие мысли. И так далее, и так далее. То есть ей нужно заботиться о формировании вот того существа, которое она носит. Это очень важно. Так что, как якорь спасения, как свет ведущий, дано нам учение. И учения, даваемые свыше, они регулярно появлялись. По недавней памяти, ну, каких-то несколько тысяч лет назад. Кришна дался 3000 лет до прихода Христа учения. Потом приходили великие учителя. Гермес в Египте. Будда, великий космический учитель, приходил в Индию за 700 лет до Христа. Потом Христос приходил. Да и более такие... Как бы не очень для нас заметные воплощения, их тоже постоянно происходили. Скажем, та великая сущность, которая воплощалась Христом, она перед этим воплощалась, эта сущность, в облике греческого философа Анаксагора. Ну, о Христе слышали, да? Вот Христос воплощался Анаксагором. После этого, тут же буквально в первом веке, после так называемого распятия, он же воплощался Аполлонентианским. А потом он воплощался Жордана Бруна. Его что с ним сделали? Зверье Поповское его сожгло. Да. Сергием Радовинским воплощался. Много воплощений. Мы как-нибудь об этом поговорим с вами попозже. Жива святых, пока фундамента нет такого, Тут принять такие вещи. Так что вот учение, даваемое свыше, то или иное учение, оно всегда в основе, всегда одно и то же учение. Только формы, в которых оно дается, они всегда разные. То есть они приспосабливаются всегда под тот или иной уровень развития сознания человечества. То есть форма развития сознания. Под каждую форму нужно дать в своей форме учения. А учение всегда одно и то же. А формы разные. Так что без учения, даваемого свыше, человеку невозможно здесь выжить. Учение укрепляет продвижение среди тьмы. В среди ливне благодати, как морских волнов, можно усмотреть ритм с особыми разрешительными нарастаниями. И вот такие моменты появляются учения, даваемые свыше. То есть постоянно должен быть ритм. Скажем, вот, если есть у вас какие-то книги, связанные с учением света, нужно их регулярно открывать каждый день в определенное время, скажем чтобы обязательно был ритм, он очень важен, ритм. Скажем, утречком взяли что-то, почитали в определенное время, лучше всего на восходе солнца. То есть что-нибудь на эти темы или саму книгу учения какой либо читаете? Для чего? Ну, точно так, как нашему брюшку требуется пища, да? Точно так нашему духу тоже требуется пища, чтобы, как говорится, он у нас не загинул. А то можно с ним, не кормя его, можно и вообще с ним связь потерять. И таких, между прочим, трупов ходящих сейчас много развелось, которые потеряли связь со своей духовной частью, со своей божественной триадой. Но такие трупы еще могут долгое время воплощаться здесь, энергии у них есть, они даже могут возглавлять государство. Трупы, мертвецы и ходячие, но ничему высшему они служить уже не будут. Иногда их даже поднимают из могилы, оживляют, правда с трупными, с трупными пятнами, скажем, с изъеденным лицом трупными понятиями, разложением. Иногда можно встретить таких людей. Сейчас говорят, их уже десятки ходят, если не сотни по планете оживленных трупов, но там хозяина нет, там другой. То есть черной магии дает возможность такие вещи проделывать. Невежество, сказал великий учитель Будда, есть величайшее преступление на этой планете, невежество, ибо от него все бедствия человечества. Невежество. А что такое невежество? Ну, можно, скажем, какими-то материальными вещами интересоваться, да? Нас же с вами окружает вокруг вот материальный мир, да? Ну, полно тут всяких, может быть, хорошим специалистом какой-либо области материальной деятельности. У нас все институты там, разные училища и так далее, и так далее. Они у нас занимаются чем? Выращиванием хороших, работоспособных лошадей. А больше они ничем не занимаются. Чтобы эти, так сказать, лошади работали в разных областях жизни. Ничему духовному, ничего высокому там не учат. А сейчас вот наука столкнулась... С разными непонятными духовными явлениями. Они их называют там парапсихологическими, невероятно, но факт. И прочее, прочее. Передачи на эту тему сейчас идут. Потому что фактов очень много, а наука ничего объяснить это не может. То есть она отстала. А почему она не может? Да потому что вот эти наши ученые. Они очень усердно копались и закопались в материи, в физической материи, а духовными вопросами они по-настоящему не занимались. То есть наука вот это все духовное отдала на откуп разным невеждам, то есть церковникам, сектантам разным. Понимаете? А здесь надо, оказывается, очень строго научно к этим вещам подходить, к вопросам духовности. Более научно, чем, скажем, к вопросам вот этой грубой нашей физической материи. А невежественные церковники разного толка, они свои задачи, вот в плане просвещения, самом важном просвещении, людей не выполнили. И до сегодня такое наблюдается. И все беды сейчас, в первую очередь, Именно от духовного невежества. Весь вот тот кошмар, который мы с вами видим вокруг, именно по этой причине. Так вот именно от этого духовного невежества, это величайшее преступление, от него все бедствия человечества. Вот возьмите школу, скажем вот, школы вокруг, кого они выращивают, они не человека выращивают, кого угодно, только не человека. На первом месте в каждой школе должно быть нравственное воспитание, духовное воспитание на первом месте. А то чем они, чему учат детей, это во вторую и в третью очередь. Пусть он не, уме, не будет уметь считать, плохо писать, там скажем, но если его не объяснить что ты из себя представляешь, ребенок? Откуда пришел? Что ты здесь должен делать? Куда ты потом пойдешь? И чем ты должен в первую очередь заниматься всю жизнь? Без этого можно вырастить кого угодно. Любого зверевого, любого, так сказать, рабочую лошадь. Любого преступника можно вырастить. И мы видим сейчас такое. Любую газетку сейчас возьмите, любой журнал, телевидение включите. Там сплошь перечень вследствие того, чему учила школа, чему учили родители. Это сплошь реестр разных преступлений. Вот как говорят великие учителя, пока во главе правительств на земле во главе разных культурных учреждений, пока не будут стоять люди, обладающие широким умом, а главное, духовным синтезом, обнимающим все миры, все планы существования и знающим космические законы, до тех пор земное человечество не будет двигаться вперед. Вот и все. Вот тут на днях, тут в этом зале, где вы сидите, Уграно собрала директоров всех школ. Все убрать, ну вот это уже отклеить, они уже решили это, не, не сдирать эти вот разные. Никаких тут плагатов, никаких тут высказываний великих мыслителей, ничего не должно быть. То есть это, так сказать, шайка-лейка, назвать их иначе нельзя. Они боятся всего духовного. Они это не изучают. А это было бы обязательно в обязательном порядке, их надо было бы собирать здесь и учить их. Понимаете? Они же детей гробят. Вот еще одно будет поколение идиотов, которое они воспитывают сейчас, учат. А поскольку ничто в этом мире не может остановиться, то такое человечество, оставаясь вот в состоянии невежества относительно высоких вопросов, крайне важных жизненных вопросов, такое человечество осуждает себя на дегенерацию и разложение. То есть вот вся эта система опусования работает на силы тьмы. И руководят ей, как и везде у нас все руководящие органы, это, как говорят, князья тьмы. А что такое тьма? Что такое тьма? Это не обязательно вот этот мэр там вышел на дорогу и кого-то там расстрелял где-то. Или зарезал кого-то, задушил. Или этот воронос, скажем там, начальник. Никого не пристрелил, понимаете? Прочее. Нет. Просто у них на первом месте материя. И все, что связано с материей. Побольше материи, да? В виде долларов, в виде барахла разного, в виде дач, машин. Ну, пощупал, маешь вещь. Обложился этой материей, натянул ее на себя, носишься с родным, любимым, дохлым телом. А чем больше будет любви к телу, тем оно должно больше болеть и страдать. Вот сейчас они на это себя обрекают. Потому что огонь любви, это же божественный огонь, да? Знаете, да? Так вот, огонь любви, если он направлен на самого человека, то он его начинает уничтожать. Помните, сказано? Бог это огонь поедающий, тоже же Библии сказано. Поэтому очень опасно огонь любви направлять на себя. Это значит обрекать себя на медленное самоубийство. Поэтому всякий эгоист – это самоубийца. Мало того, что ты себя уничтожаешь, ты же ищешь других тоже. И вот силы света говорят, что мы уже являемся свидетелями вот такого процесса разложения, дегенерации и уничтожения в течение последних веков, особенно 20 века Некоторые выдающиеся ученые уже отметили грозные признаки такого вырождения. Оно сопровождается в непрестанно растущем числе психических заболеваний, а также случаев слабоумия среди молодого поколения. Действительно, сколько слабоумных эти школы выпускают. А что такое слабоумный? Но ну, мы привыкли понимать под слабоумием, вот когда уже в психобольнице там человек, ну когда он не соображает уже толком ничего, он не агрессивный, там ничего, так называемое тихое помешательство, знаете, да? Тихое помешательство. Да. А есть агрессивные, которые уже держать среди людей нельзя, их то из изолирует. А вот сейчас с тихим помешательством у нас полно людей. То есть у них. Как бы от крыши поехала, а что значит «поехала крыша»? Это когда у человека меняется отношение к близким, к окружающему миру, к человечеству. Когда ему совершенно плевать, что там где-то кого-то застрелили, зарезали, что там где-то война какая-то началась. Моя хата с края, я ничего не знаю. Вот мое гнездо есть его не трогать, на все остальное наплевать, там горе оно синим пламенем. Вот это психическое уже помешательство, разложение. Человек, будучи членом вот этого земного человеческого братства, отказывается от этого братства, отказывается быть братом. Вот такой обречен на помешательство на все, что угодно. Мало кто задумывается, пишется в письме, не происходит ли такое печальное положение вещей от неправильного воспитания и образования. То есть сейчас воспитание и образование такое, что оно лишено культурной основы. А что такое культура? Культура. В переводе с иных языков культура – это не наше слово. Культ света переводится так. Культура. Не культура, скажем там, не культ, скажем, каких-то унитазов или красивых ножек, понимаете, или банных культур. как У нас на заборе там, напротив горсполкома, висело. А культура – это культ света. А что такая культура требует? Прежде всего, развитие синтеза всех человеческих способностей. Синтез. Вот есть такое явление, как анализ, да? Ну, анализ это что? От простого что? Или от сложного к простому, или от простого к сложному. Знаете, да, эти моменты? Синтез – это когда человек имеет высокие духовные знания, и может объяснить любое явление, происходящее вокруг, как внутри себя, так и вокруг. Вот такой человек обладает синдезом. А когда человек эгоист, знаний высоких нет, а есть только знание быта у него, и он все вот по этому своему сказать, обывательскому представлению, все остальное пытается мерить. Вот такой человек обладает только анализом. То есть он от себя судит, от своего мизерного, так сказать, вот опыта, опыта своей сегодняшней временной личности рассуждает. Вот такой человек живет по методу анализа. И все. А каждая одна бокость приводит к нарушению равновесия. Вот следствием этого является и усиление разных психических заболеваний. Нарушение равновесия. То есть живу как все. Живу своим мизерным опытом. И все. Вот это односторонняя как бы жизнь. Это нарушено равновесие. Духовного ничего не знаю. Знаю только материальное. И все. А материи у нас, вот в нашей жизни, материальной стороной жизни... И все, что связано с материей, и тело, это у нас материя, все, что окружает наш материя. Вот в человеческом существе этим делом, то есть материи, занимается мозг, или наш ум, так называемый. А если по схеме посмотрим, занимается камаманас. А камаманас, в переводе на наш язык, это ум желаний. Это не какой-то там высоких, высокий ум. А ум просто материальных разных желаний. Вот этого хочу, он того хочу. Вот это скушать хочу. Вот ее хочу или его хочу. Понятно, да? Это все, этот умишка находится на службе у желаний. Вот вы можете понаблюдать за собой. Чего вы хотите? И этот самый умишка сразу, как собачка, бежит исполнять, как раб какой-то, исполнять это желание. Как его добыть, вот это того, чего хочу? Как его там подсолить, скажем, там или подсластить, так, ну, что вкуснее было, да? Поджарить там, подсушить, скажем, и так далее. Понимаете? То есть ум находится у нас, вот наш уровень развития такой, что ум находится все время на побегушках, у наших желаний. Поэтому и назвали его Кама-Манас, Кама-Желание, Аманос это Ум. А где же Высшее у нас? Есть у нас что-то такое, которое повыше этого самого нашего Умишка? Есть, оказывается. Только мы об этом либо вообще не знаем, либо забыли. Иногда только оно дает о себе. Напомнить. оказывается, выше ума у нас сердце. Сердце стоит выше ума. Но мы с ним, как правило, дело-то не имеем, да? Иногда оно нам что-то там подсказывает, но мы же привыкли сами все решать, что это там. Ну, он там дружку рассказывает в своих передачах. На самолет надо было лететь. Подруга хочет лететь, а вторая не хочет. Чувствуешь, что то не то. И уже собрались, вот чемоданы взяли, выходит. И вдруг там какая-то игрушка, которую никто давно не заводил, она вдруг завелась, заиграла. Это еще один был знак. Нельзя садиться в этот самолет. Или вдруг билет потеряли. Или вдруг еще что-то случилось. Необычное. И тот человек, который среагировал на такой... Явно материальный знак. Он от беды как бы уйдет на время. А самолет, понятие его авария, все погибли. Кто подсказал? Мозги тут ничего не подсказывают. Правда, наши ученые сразу хватаются за мозги, там начинают их измерять, облепят эту голову несчастную там, всякими датчиками. А мозги тут ни при чем, они этим делом не занимаются. Они ничего предсказать не могут. А вот глаз сердце, как сказано, вот он увидит, он прочувствует и может указать, дать правильное направление. Если в прошлых своих жизнях человек прислушивался к сердцу, то у него уже появляется опыт контакта со своим сердцем. Сердце может все больше и больше заявлять о себе. То есть сердце является как бы лучиком, который проникает в нашу смертную личность, временную личность, который командует наш мозг солнечным сплетением. Надо, чтобы чувство знания особенно проявлялось именно вот в наше время, то есть знание не умом, а сердцем называется знание чувством, а не нашими мозгами. Надо уметь слышать свое сердце, налаживать с ним контакт. А как с ним налаживать контакт? Ну об этом мы, как правило, не думаем. Вот когда у нас там сердце вдруг заболит, вот тогда мы о нем вспоминаем. А в наше время натиск сил тьмы для каждого конкретно будет все время нарастать. И всем надо выдержать бой до конца. Если бой сил тьмы, силами света, был с 31 -го года и максимум ее пришелся на как раз вот на Великую Отечественную войну, то бой внутри каждого из нас будет продолжаться, будет продолжаться еще какое-то время, видимо, до середины вот этого 21 века. А может быть и раньше он кончится. То есть каждому надо будет решить, куда он, на сторону сил света или на сторону сил тьмы встанет. А вот в этом тоже надо разобраться. Что значит встать на сторону сил тьмы или сил света? Несокрушимая тактика адверза. Вот сейчас она проводится. Она все время силами света. А сейчас особенно проводится тактика адверза. Что это такое? Это когда все будет доводиться до абсурда. Понимаете? Когда... Обжора буквально будет разрываться от обилий пищи, которую он пичкивает со всякими болячками. Развратник будет до такой степени впадать в разные формы, виды жуткого разврата. Алкоголик, наркоман будет колоться до такой степени. То есть тактика адверза – это доведение, всех наших желаний до абсурда. И вот это все будет сокрушаться в издать этого в силу очевидной для всех нелепости. Это тактика нарастания и собирания всей мерзости, как пишет Иоанна Ивановна всей мерзости всех гадов в кучу. Вот сейчас такой процесс идет, собрать всех этих гадов на планете, чтобы послать только одну стрелу, которая пронизит самый центр вот этого черного конгломерата. То есть надо, чтобы они все объединились. Помните, 2000 лет назад еще Христос сказал, что соберу. Пшеницу в снопы и сорняки тоже все плевелы будут собраны. Понимаете? Но для того, чтобы каждый мог выявить себя, темный он или светлый, ему же дать надо возможность себя выявить. Понимаете? Вот сейчас он занял властное, так сказать, там где-то кресло, он же должен на полную его использовать во благо свое, да? Денег надо заплатить там работникам, не платить. Ограбить денег кого-нибудь, ограбить. Заморозить там без воды, оставить без пищи. Все это сделать надо ради себя, любимого. То есть любовь к себе будет довезена до абсурда. У многих вот темных, которые занимают, так сказать, эти места. Сейчас банков будет на каждом углу, который является. Врагом номер один для человечества. Апте будет полно везде, которые не будут лечить. И так далее, и так далее. Все космические законы отражаются и воспроизводятся в нашей человеческой жизни. И вот нам говорят великие учителя. Невзирая на, все, на весь этот ужас, который темные будут творить, бодро в напряжении мужественно, бежно продержитесь это время. Не переметнитесь на сторону этих темных. Понимаете? А там подойдет и то, что нужно. Но после того, как вся эта мерзость будет убрана, а они сами себя будут убирать, работы здесь будет много. Все то, что здесь было, нагомождено, Разрушено, развалено. Все это надо будет приводить в порядок после этого ада, который они здесь устроили. Главаря ликвидировали в 1949 году. Теперь вот этих надо будет ликвидировать. За вот эти сто лет 1949 -го года. Вот это должно быть. Говоря о личности... Николай Константиновича Вериха, а в его облике воплощался великий космический учитель. О нем говорят, что это учитель земного человечества. Ну, воплощался, похож на нас, да. Но во всем практически он был необычным человеком, если так внимательно присмотреться. Говоря о личности Николая Вериха, следует упомянуть указывает на тот стимул к творчеству, который он сообщал всем, кто с ним соприкасался, также на его требовательность в отношении качества работы, на его умение вызывать напряжение всех способностей и сил людей. Он учил извлекать пользу из каждого обстоятельства жизненного, всюду указывая на положительную сторону. Он был не только благим провозвестником, который призывал к чистоте мышления, к воздержанию, ко всепрощению. Он был истинным вождем, тейстинным строителем, ибо знал жизненную битву, и знал, что жизнь закаляет людей в борьбе со всем темным, невежественным. Мудрость и предвидение его неисчерпаемы. И тот, кто с ним общался, это всегда могут подтвердить. Он задолго указывал на события, которые должны были совершиться. Указывал также на то направление, которое Земное человечество должно будет принять, если оно не хочет себя уничтожить, не дай бог еще вместе с планетой. Вот во время путешествий, допустим, вот они там, экспедиции было много разных где-то в горах, где-то в лесах, и где-то нужно было найти какой-то там камень или какую-то там травку, необходимую для экспедиции. Он показывал вот туда, вот идите, там это. Действительно, Шлювитов находили. Он постоянно призывал людей к объединению, объединению всего культурного мира, к воспитанию нового сознания среди молодежи, сознания великого значения и приложения творческой мысли, широкого сотрудничества, утвержденного на понятии великой культуры. Вот почему силы зла так боятся его и всех своих, так сказать, приспешников. Ну вот собрались эти директора школ, чтобы ничего, никаким уверили, что он тут нигде не пахло близко. Чувствуете, да, момент. Кто это такие собрались? Или каким-то еще говорить сейчас собрались бы все убрать. От ученика, то есть человек решил учиться духовному, высокому, требуется полное доверие к тому, что дано свыше. Даже там, где ему что-то неясно и непонятно. Потому что при дальнейшем расширении сознания многое, казавшееся иногда даже противоречивым, начинает становиться понятным. И вот великие вещества говорят, доверие тому, что мы даем, должно быть у вас до конца. Почему? Потому что, когда, скажем, вот взял там книгу учения или то, что какое-либо высказывание высших сил, что-то там тебе непонятно. Виноват сам. Сознание не доросло до понимания. А вот когда оно дорастет, вот то, что непонятно было сегодня, завтра или через год, станет понятно. И еще, пишет Ирина Ивановна, что вступивший на путь служения Свету, человек, вступивший на путь, никогда не бывает одинок в духовном плане. Точно так, как тот, который служит материи, то есть служит тьме, он тоже никогда не одинок. У него... Рядом в тонком мире полно учителей, но они, правда, снизу все оттуда, вот вот эти учителя. А тот, кто на путь света, у него учителя обычно сверху. Ни тот, ни другой одинокими не бывает. Но лучше, конечно, тех учителей не иметь. А они, ой, как рвутся у учителя, вот те оттуда. Надо научиться во все дни минуты своей жизни помнить, что за нами неотступно наблюдают тысячи глаз, как темных снизу, так и разных вокруг, а если мы на путь света встали, то также и сверху глаз орлиный и пламенное сердце тех, кто нас позвал к свету, тоже. Наша плотная вот физическая оболочка и недостаточно обостренные чувства не позволяют нам ощутить, осязательно ощутить вот такое присутствие. Но это не значит, что всего этого нет. Вот в невидимом мире, который вокруг нас, там такое плотное население. Вот сейчас тут в этом помещении больше тех, кто слушает Здесь у вас тут 10 человек, а тут сотни, а порой тысячи. Самое главное ⁇ научиться любить и помогать другим, учиться любви. Надо в себе постоянно культивировать радость, признательность силам света и доверие. Это лучшие помощники. Час Великой Битвы настал. Здесь XX век это идет, 21, Битва, о которой столько было пророчеств и указаний, как в глубочайшей древности упоминание об этой битве в разных учениях, во все века и тысячелетия. Вот это время сейчас пришло. Это время, когда решается как судьба человечества, и судьба планеты. Трудно, конечно, представить себе размер этой битвы, происходящей на всех планах или во всех мирах нашей планеты. Надо понять грозность этого времени. И земная битва обычно следует за небесной битвой. То есть, вот, здесь вот Армагеддон, вот тот, которым предсказывался, начался в 1931 году, то у нас пик этой битвы отразился через 11 лет. Вот в сорок втором году, помните Сталинградскую битву, нам по фильмам, там, по книжкам, когда силы тьмы надеялись, что вот-вот, и они уничтожат оплот света, то есть Россию. А кто-то подумает, какой это оплот света? Россия, да? Там же Сталин там понять что творил. Надо понять грозность часа, и не будем удивляться нагромождением событий. Много было сказано о воинстве небесном, об архистратиге Михаиле, то есть о владыке нашей планеты, о явлении водителя утвержденного о всех смятениях. Много пророчеств было об этой великой битве. И вот одна из них. Каждая юга, то есть каждый цикл, имеет значительное время, как срок подготовительный. Но могут быть и ускорения, которые должны необычно гнетать все силы. Великую решительную или решающую битву Нельзя понимать, как только, физическую войну. Явление битвы гораздо глубже. Эта битва течет по всему тонкому миру, по всему физическому миру. Битва выразится не только в явных военных сражениях, но и в небывалых столкновениях народов. Границы между сражающимися будут также извилисты, как граница между добром и злом. То есть в каждом человеке будет добро сражаться со злом. В каждом, как вовне, так и внутри. Многие решительные битвы окажутся непостижимыми для физического глаза. Устрашающее столкновение в тонком мире, Устрашающие столкновение в тонком мире, на Земле будут выражаться разными катастрофами. Но мы что и наблюдаем, да? Вот особенно во второй половине 20 века катастрофы все время нарастают. И сейчас продолжается все это. Там. Самолеты бьются, там. автобусы куда-то падают, железнодорожные катастрофы и так далее, и так далее. А стихийные бедствия сейчас вот полощет эту Америку. Видели там «Последние звезды»? Затопляют. Я видимо, готовит на, на это. Ну, как бы тренировка перед уничтожением этого материка. Ну, так, по идее, если посмотреть, где больше всего разных мерзостей было сделано. В Америке. Там европейцы уничтожили местное население. И вот это индейское. И рабовладельство было наиболее отвратительное в XIX веке. И особенно как раз вот эти Южные Штаты, они там за это и получают. И Европа. Вот Европа должна быть уничтожена. И какая-то часть Америки. Наверняка вот это юго-восточное побережье Америки. Где наиболее отвратительная вся эта мерзость пребывает и по сей день. Чекообразная. А некоторые ученые предсказывают, что вот как раз это юго-восточное побережье Америки, должно пойти на дно океанов. Также мужество земное отразится и на тонком мире, и на огненном. Великая битва будет первым звеном соединения миров. Великая битва. Первым звеном соединения миров. То есть почему битва? Ну, вам понятно сейчас. Коль космос уделяет нашей Земле все больше энергии, да? И у каждого человека появляется тоже все больше энергии. Значит, злые становятся злее, да? Добрые, добрее. А злые, они живут по каким законам? У них у всех один закон. Разделяй и властвуй, да? А вот, скажем, две группировки злых. Одной хочется больше, и другой. Как они действуют? Они действуют, оказывается, по тому же закону. Надо вот эту группировку на куски поделить и сказать, понемножку уничтожить. И это тоже хочется то же самое сделать. Понимаете? Также везде они действуют, и в отношении светлых, и в отношении своих собственных то же самое. Так вот сотрудничество в этой битве имеет огромное значение. Именно звезда пылающего пламенного сердца приносит большую помощь. Правда, эта помощь не всегда зрима. Но можно привести пример, когда, скажем, писатель, оказывающий огромное влияние, не знает того, кто читает его книги. То же самое происходит и при сотрудничестве в двух мирах. Конечно, вот эта битва, она идет, и по сей день идет. Она не исключает каких-то других забот и работ каждый, каждый день. Но нужно при каждой работе мысленно помнить о послании своей работы на пользу света. Также всякое вражеское нападение... Надо осознавать, что это нападение принято как удар во имя, опять-таки, этой великой битвы. Возможное вчера, пусть невозможно будет завтра. Ну, то, что вчера, допустим, был таким, плохим, скажем, в какой-то степени, но надо стараться улучшить себя. Мужество немыслимое вчера... Пусть просияет завтра. На Земле битва не меньше, чем в тонком мире. Мир раскололся по всем кристаллам, по всем бесчисленным группам. Только полное устремление к нам, говорят великие учителя, может сохранить и спасти. Вот сейчас на днях эти экологи, наши, вот есть такая международная организация Greenpeace, вы помните, да? Вот они заявили, что сейчас самое страшное для человечества – это нанотехнологии. Нано. Но есть там гига, есть нано. Там разные, так сказать, вот уровни, единицы с нулями. Так вот нанотехнологии – это технологии уже на молекулярном и даже атомном уровне. А чего почему страшная опасность от этого? Оказывается, сейчас силы тьмы, князья тьмы – Уделяет огромные, так сказать, миллиарды на развитие именно вот нанотехнологий, направленные против человека. Ну, атомная война, ведь она себя не оправдала. Водородная бомба тоже. Нейтронная бомба тоже. Но нейтронная она хороша тем, что вот сейчас сбросились небольшую нейтронную бомбу, взорви ее на высоте, скажем, километра или два. Все абсолютно тут и сдохнет. Все, что может двигаться, шевелиться. Зато все золото и все остальное будет твое. И все, что тут, понимаете, стоит, лежит, понимаете, все это твое. Но опять не совсем это выгодно для темных. Самое лучшее, когда сделать из этой толпы, отобрать наиболее таких работоспособных рабов, остальных уничтожить, а этих всех сделать беспрекословными такими рабами. Вот именно нанотехнологии даст такое, оказывается. Понимаете? Вот сейчас этому уделено огромное внимание. Помните, вот после войны Сталин овил кибернетику и генетику продажной девкой империализма. Помните, да, такое было, да? Это было сделано, конечно, с подлейшей целью, естественно. Этим самым Черным иерархом, который нам известен, как Сталин, о нем сказано, что это страшный демон тут был. Это силами света сказано. А чего он вот так вот объявил вдруг? А оказывается, народ не должен был знать, что они усердно и тайно занимаются этим делом. Понимаете? То есть народ не должен был интересоваться такими вопросами, как генетика, кибернетика. И вот сейчас ввиду, так сказать, вот такой вот ситуации. Значит, сейчас аппаратура есть такая, что могут включить, скажем, диск. Ну, диск там всего, скажем, на часик. А на этом диске записано сплошной такой площадный мат, допустим, матершина. Включили его, он будет крутиться 24 часа. И у вас в мозгах эта матершина все время будет звучать. И вы ничего не сделаете. На вас направит там, понимаете? На вашу чистоту вашего организма настроит передатчик. И вы никуда не убежите. Никуда не уйдете. Может, раньше куда-нибудь рвануть там за 10 тысяч километров. Понимаете? То есть сейчас мы приближаемся к такой ситуации, когда спасти человеку, от этих сил зла, нигде не удастся. То есть вот к чему мы идем. А спасение будет только, как говорит космический учитель, только полное устремление к нам сохранит и спасет. То есть сила зла до такой степени озвереют. Битва эта не знает никакого примирения. Будем Замечать смущение будем наблюдать множество предательств. Но битва это решение существования этого мира. Также поймем, что свет непобедим. Явление тьмы это признак невежества. Столкновение в тонком мире идет по линии мертвых сердец. А что такое мертвое сердце? Да вроде же оно бьется ведь, да? Вот послушайте, да, вот бьется. А оно мертвое оказывается. А почему? Оказывается, вот у нас семь там принципов, семь тел, помните, да? В каждом из, из этих семи тел свое сердце. Вот наше сердце, оно из семи состоит. Сердце. Вот у личности, значит, свои сердца. Там выше тоже. Так вот, если... Низшая вот эта личность, временная и смертная, теряет связь со своим Господом, то есть со своей триадой Божественной, то тогда вот сердце нашей личности, ну взять его как коллективное сердце, оно становится мертвым. Не, ну оно там бьется, понятно все, но жизни оно уже что? Не имеет жизни. Вы спросите, как не имеет? Оно же двигается, ест там, пьет, бегает. Что-то там такое творит, да? В этом случае оно ничем не отличается от животного. На земле увидите действия, которые, короче говоря, услышите вой повсюду. Падение земель, эпидемии, недороды, голод, катастрофы, катаклизмы. владеет всем миром и мир расколется по новым трещинам. Все силы столб... в столкновении, положение в мире ужасно, и нужно продержаться, пока новые обстоятельства не придут на помощь. Нужно всем дружно продержаться. Силы тьмы действуют во всех странах. Они устремляют союзников из разных классов, своих собственных союзников из разных классов, а вот некоторым союзникам, которые к силам света тяготеют, мешает невежество и узость взглядов. Нужно удержать позиции, пока мы готовим новые обстоятельства. Этот период неизбежен, только нужно осознать его как трамплин к будущему. Но великая нужна осторожность. В угрозные решительные дни, переживаемые землянами. Надо напрячь все огни сердца, чтобы сохранить внутреннее единение. Только единение сердца может поражать врага. Вот через этот панцирь этим гадом не пробиться. Все вражеские поступы к делам затрудняются. до сил зла вот этой благодетельной энергией которая выделяется из центра объединенных сердец. А объединенные сердца – это не отвлеченность, это великая научная истина. Так что не будем легкомысленны и невежественны. Уже знаете из учения живой этики, в какой страшной сокрушающей вихрь обращается энергия раздражения, разъединения, усиливаясь в пространстве, вот эти энергии раздражения, разъединения втягивает в свой водоворот все отрицательное, вплоть до разных болезней. Поэтому очень, очень опасно. Вот тем людям, которые решили идти по пути света, друг против друга что-то иметь за пазухой, темное и нехорошее. Подозревают там, скажем, и так далее, и так далее. Единение таков приказ. Сил Света в этой битве. И не может быть легкой победы, если нет точного выполнения вот этого насущного приказа. Полезно перечитывать указания, данные свыше каждый день. Хорошо иметь их постоянно перед собой. «Помните о единении», говорят силы Света. «Без него вы ничто». Не следует опасаться чрезмерного напряжения. Мы знаем космический закон, что только в величайшем крайнем напряжении энергии могут преобразовываться и формы будут утончаться. То есть, что такое напряжение величайшее и крайнее? Ну, допустим, человек борется с какой-нибудь своим недостатком. Недостаток или страсть требует своего, да? а человек то стоит, говорит, нет. Но все-таки потом где-то что? Она берет власть над ним, да? Он не, не должен падать. Если упал, то есть отдался страсти, то обязательно надо подниматься, и опять нет я победа будет за мной. Этот закон устанавливает и два основные правила, во всех, которые даются во всех учениях. Первое. Для духовного совершенствования Ученик должен напрягать все свои силы, причем учитель свыше следить, чтобы напряжение не перешло законной границы, чтобы не повлияло на здоровье. И второе, чтобы каждая частица сознательной психической энергии, чтобы ученик понимал, является высшей драгоценностью, потому затрат ее со стороны высших сил допускается лишь там, где все земные возможности, все земные воздействия исчерпаны. То есть свыше помощь придет только тогда, но если в каком-то деле там, человеку что-то надо обязательно достичь, а у него не получается, нужно использовать все свои возможности, какие есть у него распоряжения. И когда вот все использовано, а все оно у него не получается до конца, только в этом случае придет помощь свыше. Понятно, да? То есть, вот это надо иметь в виду. То есть, когда человек будет как бы на краю пропасти, вот, ну, все, сейчас погибну. А в этот момент раз, руки и подхватят невидимое. В противном случае, нечего ныть. Господи, пошли мне хороший кусок колбасы. Или платье фиолетовое, или машину мне, понимаешь, надо вот. У нас же таких нытиков полно, да, вокруг? Он, особенно папы, там все время подай Боже, то это, пятый, десятый, подай. Один мужик там плакал перед, в кафедральном соборе перед иконой Божией Матери. Приходил там, молился, плакал на коленях, но бабки любознательны, че это он все время. В конце концов, одна говорит, сыночек, что ж ты так мучаешься, что-то беда у тебя такая. Он молчит, не мешайте бабки. Но потом опять кто-то, ну что вы надоели? Да я прошу, чтобы Божья Матерь 100 тысяч мне помогла выиграть по процентному займу. Бабки, конечно, удивились. Вот это молитвенник, они говорят. И что вы думаете? Выпросил, выиграл 100 тысяч брежневских рублей. Это же не наши сейчас деньги. Они же были раз в 10 дороже, по сравнению с сегодняшними. Выиграл. Их начисто пропил, и все, что было у меня там, и квартиры, и все тоже пропил. Вот тоже, видите, на пользу пошло, да, в кавычках. Так что вы у сил света, там что-нибудь можно, но полезно ли это будет? А намерения были благие? Так, ну ладно, на сегодня надо.